Ушел с секретного военного завода Это Былов Рынок падает 36 квартир Люди спрашивают, а кому тогда я продам? Наши русские пенсионеры, но тоже покупают недвижимость Это моя самая любимая тема Представься, пожалуйста Меня зовут Марат Воробьев Я эксперт по недвижимости Работаю в этой сфере уже 10 лет Занимаюсь рынками Краснодарского края, Турции и Дубая Ты ушел с секретного военного завода, чтобы продавать сим-карты в своем городе Да, это Былов Через некоторое время ты стал лучшим в этом деле. Абсолютно верно. Примерно 2004 год я занял первое место как лучший продавец в компании «Теле-2» в Нижегородской области. Когда ты стал работать в недвижимости, через некоторое время ты добился довольно впечатляющих результатов. Да, абсолютно верно. В нашей компании, где я начинал свой путь, было 500 человек. В одном из годов я занял второе место у меня был потрясающий квартал, 36 квартир, я продал за один, помог купить даже, за один только квартал. После того, как ты стал руководителем, твой отдел ни разу не покидал тройку лидеров в компании. На самом деле все было иначе. Чтобы зайти в первую тройку, мне потребовалось полтора года. В нашей компании было 14 отделов, и для того, чтобы достигнуть этой вершины, требовалось время. Но, соответственно, когда я уже зашел в тройку то там уже мне удавалось биться и за первые, и за вторые места, периодически возглавляя список, список лидеров. Как тебе кажется, что сейчас происходит с рынком недвижимости города Сочи? Рынок падает. Все мы знаем события, которые сегодня происходят, и из-за этих событий рынок падает. Но я считаю, что это хорошо, потому что предоставляется возможность приобрести людям более дешевую недвижимость. На мой взгляд, это будет продолжаться еще некоторое время. Насколько долго, я не могу сказать. Опять же, все будет зависеть от событий, которые развиваются на внешней политике. Уже встречаются ситуации, когда можно купить от пика цены на 30, 40 и даже 50% ниже недвижимость. Такие случаи, они не массовые, но они присутствуют на рынке, и если эксперты следят за рынком, то они, как правило, их находят, и покупателям удается их приобрести. Здесь речь идет, конечно же, о наличных средствах, потому что с помощью ипотеки купить вариант ниже, значительно, давайте так, ниже рынка будет гораздо сложнее, потому что ипотека, как правило, она более хитрая, застройщики продают от 0,1 ставку сейчас многие, но в то же время они задирают планку цены, поэтому человек приобретает квартиру с помощью ипотеки на 30%, и мы знаем такие комплексы в городе Сочи, где ты можешь прийти с наличными купить сразу в отделе продаж на 30% дешевле, а если с помощью ипотеки, то на 30% дороже. Многие люди, которые занимаются недвижимостью, в том числе ты, уехали на зарубежные рынки. Почему это произошло? Потому что рынок Сочи, он стал остывать, продаж здесь стало и покупок меньше, поэтому мы приняли решение с частью своей команды. Кто-то у нас направился в Дубай, я лично направился в Турцию, это очень растущие рынки. Также мыслят сегодня и наши соотечественники, которые приобретают в этих странах за рубежом, потому что кто-то тоже мечтал давно пожить за рубежом, и он уезжает, продает здесь свою недвижимость, у него есть накопленные средства. И покупает там. Рынки эти перспективные, они до сих пор продолжают расти. И даже если мы вернемся к Турции, то она мне напоминает рынок Сочи примерно 2016-2017 года, когда был переходный момент из эконом-класса в комфорт, а из комфорта в бизнес. И мы не верили, что бизнес-класс и так уже на максимальных ценах может еще расти, но потом мы увидели, как бизнес-класс подорожал. На 400%, и все это случилось стремительно быстро. Поэтому рынок Турции подошел к бизнес-классу, и я ожидаю здесь самый большой скачок в ближайшие полтора-два года. И считаю, что туда необходимо, если ты инвестор, устремлить свои денежные средства, свой взгляд и покупать там. Почему в Сочи сейчас дороже, чем в Турции? Турецкий рынок очень большой. Огромная прибрежная полоса, город за городом. Поэтому и рынок недвижимости разнообразный и предложений очень много. В Сочи очень узкий рынок. Поэтому в городе Сочи по факту существует дефицит хороших ликвидных предложений. И как мы видим даже сейчас, рынок Сочи остывает, но делает это неохотно. Все равно старается держать цены и только лишь какие-то отдельные игроки люди продают свою недвижимость вот в этом кроется один из секретов за те деньги что предлагается недвижимость в сочи она будет без инфраструктуры и с худшим качеством отделочных материалов но благодаря тому что к примеру турция производит много очень хороших качественных премиальных материалов для них себестоимость продукта становится дешевле Поэтому рынок Турции дешевле. И в этом вопросе еще и из-за закупки самих стройматериалов. Что в Турции я могу купить и на каких правах? В Турции любой гражданин иностранного государства может приобрести апартаменты. Апартаменты – это общее название для всей недвижимости. Если у нас в России есть градация, у нас есть жилое помещение, нежилое помещение, квартира... И вот у нас нежилые помещения, предназначенные там для временного проживания, принято называть в народе апартаментами. То в Турции все называется апартаментами. Приобретая апартаменты, человек покупает еще и долю земли, которая равна площади этого апартамента под этим домом. Поэтому государство турецкое дает тем самым гарантии инвестору, что он является не только собственником помещения, но еще и собственником земельного, доли земельного участка. Это раз. Следующее. Турция в любом договоре оговаривается, что если вдруг я не смогу, к примеру, я купил квартиру в рассрочку, выплачивать рассрочку. Что будет? Застройщик вернет деньги. Это оговаривается заранее. У ряда крупных топовых застройщиков даже возврат денег происходит полностью, без абсолютно каких-либо удержаний. У других застройщиков может быть некая... Штрафная санкция, которая тоже заранее, перед покупкой, обговаривается, она не будет неожиданностью и будет прописана в договоре, что это за санкция и в течение каких сроков вернут деньги. Но подчеркиваю, что я стараюсь работать с застройщиками, которые входят в топ, чтобы не возникало как раз -таки таких проблем, потому что у них хороший оборот денежных средств и для них репутация дороже, чем какое-то маленькое... Удержание у клиента, которое все равно оставит неприятный след в его сердце с или душе Ситуация такая в мире, интересная, все быстро меняется Если поссоримся мы с Турцией, что тогда? Да, многие задают этот вопрос А что если мы поссоримся с Турцией, а у меня там недвижимость? Как мы видим сейчас на ряде примеров европейских государств С которыми отношения сегодня натянуты Интервал времени будет не неделя А уже вот сейчас ситуация длится 8 месяцев и пока за 8 месяцев таких категоричных решений не было принято. Поэтому выйти из недвижимости будет однозначно 100% возможность, если случится такая ситуация. И благодаря тому, что рынок интернациональный, люди спрашивают, а кому тогда я продам, если нам, россиянам, закроют выезд? Ну есть же другие люди, есть же другие страны, которые покупают. Условно возьмем ту же Аланию, там очень покупают много людей из Германии. Возьмем места, к примеру, в Фитхие, там из Англии, огромное количество просто людей приобретает недвижимость, поэтому нужно покупать недвижимость заранее, ликвидную. В частности, я рекомендую сейчас приобретать недвижимость в бизнес-классе с хорошей инфраструктурой и в удачных локациях. На сколько процентов в год растет такая недвижимость? Сами застройщики в Турции... Говорят, что 15% в год ⁇ это минимальная планка, насколько вырастет недвижимость. Наблюдая за рынком Турции на своей практике, а занимаюсь я лично им уже полтора года, я вижу, что это действительно так. Но за эти полтора года рынок недвижимости Турции вырос больше, чем на 100%. И если мы посмотрим мировые рынки, рейтинги, то мы увидим, что Турция самый быстро растущий рынок. И он продолжает расти. Этому есть... Логическое обоснование, еще и другое. Потому что у нас есть Бали, есть Дубай, есть Монако, есть НИЦА, Кипр. Недвижимость там стоит дороже. Поэтому турецкое побережье сегодня остается самым дешевым из всего того, что я перечислил. И, соответственно, многие люди устремляют туда свои взгляды и деньги для того, чтобы приобретать там недвижимость. Поэтому недвижимость в других странах тоже продолжает которые я перечислил, дорожать. Соответственно, и Турция будет дорожать, но на фоне других она все равно будет выглядеть лучше. Кто этот покупатель из России сейчас в Турции? Кто эти люди? Много приобретают для своих детей. Люди, которые живут в России, покупают для своих детей, покупают даже часто под гражданство. Если мы приобретаем на сумму 400 тысяч по кадастровой стоимости долларов, то мы можем подать документы, на гражданство Турции приобретают люди для отдыха, приобретают люди для сдачи, потому что хороший пассивный доход никому не помешал. В среднем в Турции можно зарабатывать от 7 до 12% годовых от сдачи недвижимости в зависимости от того, как правильно вы выберете сам объект и место. Поэтому покупателей много. Пенсионеры, казалось бы, казалось бы наши русские пенсионеры... Но тоже покупают недвижимость, и причем часто приобретают ее, продавая какую-то свою квартиру, возможно, даже единственную, и уезжают жить в Турцию. И причем это массовое явление, это не разовый какой-то случай, и таких очень много, и они довольны. Переезжают молодые семьи, которые, опять же, не привязаны к работе, они уезжают туда и перетягивают вместе с собой много своей родни тоже, То есть целыми семьями, вот знакомился с людьми, у них муж жена двое детей мама папа с одной стороны с другой стороны и они вот так вот раз и переехали сама турция как тебе там атмосфера турки достаточно отзывчивы я бы сказал что они приятные люди есть некоторые моменты которые могут быть в силу нашего менталитета нам не очень близки к примеру это чаевые. когда ты Обедаешь в ресторане, то иногда официант может позволить себе, чтобы ты оставил ему на чай. Мы, русские люди, к этому не привыкшие, мы считаем по-другому. Если нам понравился официант, место, мы оставим на чай. По-другому никак. Европейцы же всегда, у них это в порядке вещей оставляют на чай. Поэтому у наших соотечественников, я говорю даже, скорее всего, про страны СНГ, не только про русских, а вообще про весь русскоговорящий мир. Вот такого нет. А так отношения радушные. Я не испытал какого-то негатива, живя в Турции, не испытал каких-то презрительных взглядов из-за той ситуации, которая сейчас происходит. Я, наоборот, вижу в глазах людей некое сочувствие, соболезнование, понимание этого всего. Люди интеллектуальны разбирается в целом в ситуации, поэтому я не чувствую какого-то вот прям чего-то плохого. Сколько стоит жить в Турции? Так, ну на моем примере тогда я объясню, у каждого разный бюджет. Я прожил сейчас в Турции, допустим, возьмем просто месяц мой. За месяц я снимал квартиру, это 1000 долларов. Бизнес-класс, у меня огромный комплекс, кто наблюдает за моими соцсетями, видит там, и спортзал у меня 100 квадратных метров, и еще в спортзале и боксерский даже там ринг есть, и бильярдная комната. В сумме весь спорткомплекс – это несколько тысяч квадратных метров с открытым, закрытым бассейном, паровыми, саунами, хамамами и многими другими комфортными удобствами жизни. И на еду, именно на еду и передвижение на транспорте – это автобусы, такси, аренда машины несколько раз – я потратил за месяц 1200 евро, при этом я всегда обедал в кафе, то есть я не готовил, обедал в кафе, 1200 евро, это, на мой взгляд, очень комфортная цена для такого уровня. Проезд в общественном транспорте в Турции 8,75, в Аланье стоит автобус, и можно передвигаться, к примеру, как от Адлера в Сочи, умножим на 3,5 рубля, и мы получим сумму около там, 35 рублей, стоит проезд. Я проехался сейчас в Сочи, из Адлера в Сочи, и на нашем автобусе это стоило почти 100 рублей. то есть Цена в три раза выше. Я уж не говорю банально, там мандарины, вот сейчас перед эфиром я шел, смотрю, 150 рублей килограмм мандарин. В Турции килограмм мандаринов стоит 35 рублей. И многое другое, не меряется все, конечно, мандаринами, а всем, всем остальным оно значительно дешевле, поэтому нам, россиянам, даже если, несмотря у нас какие доходы, все равно будет там комфортнее с этой точки зрения. Вот почему еще многие люди из всех стран, которые я перечислял, переезжают в Турцию, потому что им комфортно. Ты говоришь, там легче дышится тебе. Расскажи, как там климат? Кстати, вот это моя самая любимая тема. Я почувствовал, что я там оздоровился. И даже вот сейчас, находясь в Сочи... Уже неделю я не чувствую каких-то синдромов, хотя вот именно в этот момент, вот сейчас, к примеру, у нас в Сочи цве цветет персик. У меня есть аллергия на цветение. У нас сейчас, друзья, 22 градуса в Сочи в данный момент, поэтому зацвели фруктовые деревья. И там, я не знаю почему так, там тоже есть деревья, там тоже цветет. Но симптомов аллергии ни насморка, ни чиханий ни зуда на коже, нет, абсолютно. И даже я ем продукты, которые мне противопоказаны, есть такие периоды, на которые у меня тоже присутствует аллергия. И, и нет, кстати, это ощущ, ощущаю не только я. Все те, кто с моей помощью делал покупки, кто приезжал, кто прожил там хотя бы там некоторое время, сразу практически ощущает отсутствие вот этих вот симптомов, потому что не только я... Страдаю этим, но и многие другие люди страдают изжога, страдают аллергии. Это действительно факт, о котором нужно говорить. И это тоже комфорт жизни. Языковой барьер присутствует, там ты испытал трудности. Мираба, Насу сын, привет! Как дела? Собственно говоря, я уже чуть-чуть заговорил: по-турецки могу объясниться в любых каких-то общественных местах узнать, как зовут человека. Как дела? Язык достаточно простой. Он несложный, в нем нет таких времен, как в английском языке. Не, не надо его связывать. Достаточно иметь хороший словарный запас. Перечисляя слова в склад, соединяя между собой, ты спокойно можешь говорить. Я не задавался прям такой целью заговорить сейчас на турецком языке, но думаю, что если ей задаться, турецкий язык будет легче, чем... Английский, к примеру, если ты учишь английский с нуля или ты учишь турецкий, я думаю, что турецкий будет легче. По-другому спрошу. Многие там по-русски говорят? Многие. На территории вот именно там Алании, да и дальше я ездил, проехал по Турции много по берегу. Говорят по-русски. Коренные местные турки, они уже адаптировались и, соответственно, тоже знают самые распространенные слова в обиходе и умеют их между собой связывать и тебя понимать. Как купить когда деньги нельзя из России вывести? На самом деле я был удивлен, что люди этого даже и не знают, но все просто. Свифт-перевод. Есть банки, которые работают со свифтом, и ты можешь переводить по свифт-переводу. Если у тебя белые деньги, то без затруднений. Застройщики принимают. Существует в современном мире много других инструментов, и криптовалюта, и из кассы в кассу. Если кому-то будет интересно, пишите комментарии, мы ответим, что это такое. То есть затруднений нет, а у топовых застройщиков даже открыты представительства в Москве, Санкт-Петербурге. У топовых застройщиков в Турции открыты рублевые счета. Вот он недавно, мой один из покупателей, приехал в Турцию, сделал покупку, две квартиры, и застройщик ему, он сам спросил, можно ли русскими рассчитаться рублями. Он говорит, да, у нас в России открыта компания, открыт расчетный счет, перечисляйте нам российские рубли без затруднений то есть на самом деле этого бояться переживать не стоит кто-то хочет приехать в турцию по этому приятному поводу там еще легче приезжаем в турцию открываем счет в местном банке кстати в этом случае у вас будет и пластиковая карта иностранного банка который вы сможете оплачивать там различные подписки переводить себе на счет уже на свой личный в турцию деньги из россии и для вас будет минимальный пакет подтверждающих каких-то документов. А подтверждающими документами, если вы делаете покупку недвижимости, является договор купли-продажи. При предъявлении его в банке, что вы делаете такой-то валютный перевод, никаких вопросов у валютного контроля в России не возникает, если эти деньги вы заработали честным путем. Сколько сейчас стоит там однушка на лето приезжать, а остальное время сдавалось? Однокомнатная квартира, минимальная планка. Мы сегодня можем приобрести от 75 тысяч на территории Алани. В Мерсине можно даже дешевле. В Мерсине встречаются такие варианты до 50 тысяч даже. Евро? Евро, да. До 50 тысяч евро в Мерсине можно приобрести. Если мы говорим о первой береговой линии, здесь 1 плюс 1 будет стоить в районе 200 тысяч долларов. Если мы говорим на расстоянии моря до километра, то тут будет цена в районе 120 тысяч долларов. Это средние цены, потому что можно найти и дороже, можно найти и дешевле, но в среднем по рынку срез такой. На этом все, спасибо. Пожалуйста.